Здравствуйте, меня зовут Аня, и я по профессии вообще физик, но буду вам рассказывать совершенно о другом. Почему я захотела первым делом рассказать именно про презентацию, а не про то, что я занимаюсь. Я физик как бы, по профессии, я аспирант, научный работник, много езжу по конференциям, какие-то презентации делаю. и всегда думала, что я делаю их хорошо. думаю. Мой научный руководитель доволен, я выступаю, вроде все, никто не жалуется, все хорошо видят. Но потом, когда я увлеклась научной популяризацией, деятельностью, начала как-то копать, как лучше ну, сложные свои физические термины, свои исследования, донести до просто людей, которые не знают физики, я поняла, что мои презентации ужасные, они очень ужасные, их невозможно понимать. Поэтому именно на этом проекте я хотела рассказать о презентациях, чем они полезны для популяризаторов, ну и всех остальных. Потому что они нужны, когда курсовые делаешь, когда выступаешь с какими-то своими стартапами, когда хочешь себя рекламировать, какое-то свое портфолио, везде нужны презентации. Неправильно. Сейчас, извините. Другая. Первое, что хочется сказать, что ваша презентация – это как одежда. Это то, что может подчеркнуть вашу идею, а может ее испортить. Идея – это то, с чем вы выступаете. Ваше выступление – это просто какая-то идея. Если же вы примените хорошую презентацию, ваша идея денется и будет просто шикарно выглядеть. Но если ваша презентация будет унылая, она не только скроет все прелести идеи, но еще может испугать слушателей. И поэтому в дальнейшем я вам расскажу про три главные ошибки, в общем, модный приговор к этим главным ошибкам. Первое из них это бескусица в оформлении. Что такое безкусица? Это как бы: есть два вида бескусица. Первое это когда у нас просто нету стиля. Каждый слайд это какое-то вообще отдельное произведение искусства. Второе момент это когда стиль какой-то есть, но он абсолютно не подходит ни ситуации, ни, не помогает ничего достичь. Что как, поэтому ну, надо запомнить, что тема презентация. Это ее стиль, то есть та одежда, которую вы одеваете. Если вы идете на пляж, у вас будет купальный костюм. Если вы идете на собеседование, у вас будет костюм другой, не купальный. Поэтому на стиль нужно обращать внимание. Что он в себе включает? Фон, шрифты и цвета. Фон должен быть какая-то еди единая тема. Цвета должны быть сочетаемы, как на тексте, как и на самом фоне. И шрифты должны быть, вот, мы долго спрашивали простые шрифты, у меня было написано. Шрифты должны быть читаемы. То есть цвет шрифтов, их размер, их вид, засечки, засечки, должно быть просто все читаемо. Очень хочется сделать красивую презентацию и использовать какие-нибудь редкие декоративные шрифты. Но всегда помните, зачем вам делать этот шрифт? То есть что он подчеркнет? Если без него можно обойтись, то обходитесь без него. Вторая ошибка – это перегрузка содержания. То есть когда вы хотите... Все, что только есть, вся ваша одежда в гардеробе, самая лучшая ваша одежда в гардеробе, одеть ее сразу на себя. Пять костюмов или пять платьев это будет очень некрасиво. То же самое происходит и в презентациях, когда мы всю какую-то информацию пытаемся поместить в один слайд. Это много текста, или много таблиц, или много графиков, разных графиков все вместе. Нужно запомнить, что слайд это не вагон метро. В него не нужно попытаться втиснуть все, что вы знаете. Для этого можно еще запомнить такую мысль, что человек по своей природе, он сам любит пространство. Потому что иногда кажется, когда ты делаешь слайд, что он пустой, ну ничего нет, даже ничего ну, не поместилось. И, и думаешь, ну как это пустой слайд, на что смотреть? Но на самом деле все любят пустое пространство, любят смотреть пустое поле, пустое море, там где-то один кораблик. Они загромождены кораблями или там куча дельфинов. одного вдалеке хватит. Поэтому помните, что пустое пространство создает свободу, ну, в общем-то, и хорошо воспринимается. И второе, что нужно помнить, чтобы не, за, не залепить слайд всем, чем только можно, это цель презентации. Зачем вы ее делаете? Ее цель подчеркнуть. Как плохо? Ужас! Презентация презентации получилась так плохо. Цель это подчеркнуть вашу идею, ваше выступление. Как вы можете это сделать? С тремя так назовем функциями. То есть Презентация выполняет три функции. Текст. Это на одном слайде должна быть всего лишь одна мысль, то есть не больше. Тогда у вас никогда не будет простыней. Одна мысль и все. Второе, схемы нужны на презентациях для того, чтобы упростить вашу речь. Не чтобы, не чтобы вы объясняли схему, а чтобы вы говорили, люди смотрели и сразу понимали ваши слова. То есть все наоборот. И третье, графики нужны для доказательства. Если вы что-то говорите, и вам нужно это доказать, у вас график. Графики не для красоты, не для умности, не для чего другого, только для, для доказательства ваших слов. Вы говорите, и все понятно. И четвертое, где написано таблицы. Не используйте таблицы никогда и нигде. Если любую таблицу можно представить в виде диаграммы, если ее нельзя использовать в виде диаграммы, зачем такую страшную таблицу вообще брать? Это просто очень важный момент. И третья ошибка – это перегрузка. Точнее, ну, использование бесполезных украшений, рюшечек. Когда делаешь презентацию, хочется сделать ее красивой. А когда у тебя там графики, таблицы, по одной фразе всего лишь на слайде, думаешь, ну какая красота, где, в общем-то, эстетика. И можно впасть в такую ошибку, начинать лепить множество украшений абсолютно не в тему. Например, самый простой вариант – это использовать несочетаемые цвета или какую то декоративный, вот, или шрифты, или цвета, расцветка – Второй вариант еще это жесткий, такой много разных стилей, шрифтов, размеров, цветов, фона, наклонов и множество-множество всяких рисунков. Рисунков надо говорить отдельно. Для чего нужны рисунки? Ваши мысли на слайде. Для различий. Еще варианты. Для ассоциативного представления идей. Для привлечения внимания. Вот отлично. Для формирования настроения. Настроение отлично. Для, для, для есть схема. Если вы что-то говорите сложное, что нужно продемонстрировать, это называется схема. Рисунок нужен для того, чтобы создать эмоции, то есть сделать какую-то ассоциацию. Важно этот момент, эмоция – это не только смех. То бывает такая ошибка, что, особенно если это какая-то сложная лекция, она очень популярна там, по физике или чему-то сложному, и люди устают, и хочется вот как-то, чтобы они расслабились, и, и делать какой-то слайд веселенький, но ну, он отвлекает от себя внимание. Цель презентации – подчеркнуть вашу идею. То есть он должен помочь вам донести вашу мысль, а не отвлекать на себя. Вот ассоциации должны помогать закрепить информацию. Поэтому, например, вторая ошибка – это когда попытка ну, картинки не выполняет свои функции. Они не доносят эмоций, не доносят той ассоциации, которую вы хотели. Например, тут два примера. Одна и та же мысль, два разных подхода. То есть сразу видно, где как картинки используются правильно или неправильно. Сейчас в моде картинки на весь слайд. Поэтому они должны быть хорошего качества. Тут, в общем-то, два главных момента про картинки. Они создают эмоции, поэтому помните, зачем вам эта картинка, что вы хотите ей донести. И второе, если использовать, это хорошего качества, потому что проекторы сейчас хорошие, экраны большие, и некачественные картинки будут смотреться очень некрасиво. И Теперь, в общем-то, итог. Я вам рассказала про три ошибки. Это бескусица в стиле, это переруска в содержании и бесполезное украшательство. Чтобы не допускать их от ошибок, нужно просто помнить, главное, что презентация – это ваша одежда. Ее цель – подчеркнуть вас, ваше, ваше выступление, ту идею, которую вы доносите. Не отвлекать на себя внимание, не как-то просто неважно что-то, на деле главное, как я буду выступать. Нет, она именно подчеркивает вас. И как вы это достигаете? С помощью текста. Текста должно быть очень мало. С помощью шрифтов они должны быть сочетаемы. И с помощью цвета они до... который должен быть тоже сочетаемым, И с помощью картинок, которые должны быть качественны и эмоциональны. Спасибо за внимание. Еще два слова. <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> Я долго готовила эту презентацию, на самом деле. Это была первая проба сделать красивую презентацию, но она немножко не удалась. Я опять-таки не рассчитала, насколько здесь будет качественно проектор, он намного качественно, чем у меня монитор. И поэтому, как вы видите, еще одна ошибка. Нужно проверять свои презентации на этом проекторе, на котором вы будете работать до того, как вы будете в общем, выступать. Вот теперь все. Вопросов, думаю, не должно быть. А софт, ты и какой ты нет. Я использую самый простой софт. У меня этот, как он называется, PowerPoint, причем 2003 года. Сейчас есть крутой 2010-го, но у меня на моем компьютере он не пойдет. Поэтому я использую самый простой. Я пробовала пользоваться Google, который интернет, но мне не, хотя там много всяких функций, но мне не сильно понравилось. Есть очень множество классных софта, именно с интернет. Например, там, там и те же самые прези, Pre можно делать красивейшие презентации. Они ну, такие интерактивные, то есть это как некоторое дерево. Но тут надо главное помнить, зачем вы это используете. 90% идей, которые вы хотите донести, можно донести простыми инструментами. Если вы используете сложный инструмент, в прейзе, там можно делать, вот тут слайды один за другим, а там можно делать дерево. И оно будет перемещаться, как вам надо, там, ближе, дальше, вглубь. Это очень классно, если вы хотите какую-то сложную историю донести, как-то структурировать всю, всю информацию на одном поле. Но зачем это делать? То просто, просто для красоты, но это же опять будет бесполезная рюшечка. То есть Всегда нужно думать, зачем это вам надо. Есть множество таких проектов, как Deck называется, и другие. Я не знаю, не, не помню всех. Они позволяют делать презентации прямо в онлайн. Там уже много шрифтов базовых, базовых размещения, текста, картинок, базы картинок. То есть все упрощено настолько, что просто ты пишешь текст, тебе не нужно думать, какой брать шрифт, потому что он уже само знает, какой красивый, какой сейчас модный. Этими можно тоже так пользоваться, если хочется очень быстро сделать красивенькую презентацию. Ну, наверное, это все, что я знаю по оборудованию. Да, вот чем вдохновляться можно? примерами Да, вот этот вот слайдик, про который я ничего не сказала. Во-первых, нужно смотреть хорошие презентации. Например, это лекции, выступления ТЭТ особенно выступления людей, которые больше задействованы вот в сфере цифровых технологий. Например, там, есть там, Стив Джобс, Супкенберг или все другие. Они, на, на, они в общем-то, делают моду на презентации. Они делают моду на то, как должны выглядеть ресурсы компьютерные, такие, цифровые. Поэтому вот есть целые книги написаны про то, как Джоб поступал, какие у него презентации, как он себя ведет. Вот об этом. Можно читать вот эти книги. Написано их множество. Написано про то, как лучше делать, как не лучше. Некоторые примеры я брала из этой книги вот конкретно. И потом как бы, это ссылка на источники. И вот этот мне очень понравился ресурс «Эспреза». Это компания, которая занимается профессионально созданием презентации в -то, для тех предприятий, для тех людей, которые они нужны, и у них есть видеоблоги, канал на ютубе, сайт с советами, со статьями, конкретно по разным темам, поэтому такая еще мысль, то, что не нужно думать, что вкус или какая-то красивая презентация, это что-то вот кому-то дано, кому-то нет, как там стиль, вкус, дизайн, на самом деле, это просто надо учиться, если ты этого не знаешь, тебе кажется, у тебя ничего не получается, а если ты ну, там, почитаешь немножко, так сразу и будет красиво да. Использовались фотографии, то есть, mm -hmm. допустим, когда набрела на датчиках, а все, ты mm -hmm. показывала фотографии датчиках, то есть как бы наглядная, как не мне использовали картины для наглядности. Ну да, то есть я просто как... Ну, скорее, пыталась использовать эмоции, смотреть, как это громадная Ну да, это тоже вызов эмоций и наглядности. Например, есть презентация картошки. Каким образом, что такое картошка, или я показал картинку картошки? Проще даже не говорить. Просто просто продать картошку это и все. Настроение. Это как раз как бы для наглядности, да. Хорошо. У меня вот это презентация должна дополнять то, что вы говорите, или наоборот, вы будете то, что на презентации. Нет. Из тех советов дизайнеров, которые я вот смотрела тут, там, где-то еще в других книжках. Они говорят, как ну, так, мудрые умные дизайнеры и выступ... ораторы говорят, что презентация должна подчеркивать ваше выступление, а не наоборот. То есть, это как одежда украшает человека, то есть они человек украшает одежду. Это ваша одежда, презентация. получается не красивее, то, что вы -то... Да. В этой что это Вот поэтому, поэтому не должно быть таблиц, в нужно будет полчаса рассказывать. Не должно быть. И поэтому не должно быть сложных схем, которые вы полчаса будете рассказывать. Вы что-то говорите, какие-то там А идет в Б, Б идет С, С идет в Д, и у вас там А, Б, С, Д. Или там А, Б, С, Д. То есть, а если это будет весь алфавит, и вы будете пытаться как-то показать, то это будет очень, в общем-то, уснут и все равно не поймут. Да. А нужно ли нумеровать слайды? Совет такой, что нужно. То есть, несмотря ну, как. Тут нужно смотреть по обстоятельствам. Если у вас. Например, у меня презентация, тут слайдов 20, и она была больше такой ассоциативной. То есть у меня там картинка, какое-то слово и маленькие такие раздельчики по три слайда. Если у вас сложная презентация, которая 40-50 и больше, и они именно. Тем, то есть не просто там картинка для создания эмоций, там, галстучек и там девочка, а которые имеют какой-то смысл и информацию несут такую важную, что их нужно набирать потому что потом, когда будет обсуждение, говорят, а вот там, где-то у вас на каком-то слайде было что-то. А вот там на пятом, человек себе записал пятый слайд, тире там вопросик поставил и сказал, у меня там по пятому слайду был вопрос. Ну хоп-хоп-хоп, сразу пятый слайд. Это также помогает аудитории и ориентироваться в количестве ваших слайдов, сколько еще до конца осталось это терпеть. И потом же в этой же и вам, и, вам, и аудитории при обсуждении.